Сегодня у нас снова в гостях Юлия Новичева. Здравствуйте, Юлия. Добрый день. Да, я опять напомню, что у нас Юля педагог по сценической речи и терапевт речевых навыков. Я уже выучил просто как очень наш. Вот сегодня мы как раз по поводу речевых навыков и по поводу речи поговорим. Начнем с такого общего вопроса, вот с чего состоит наша речь. Из каких составляющих? Речь — это очень сложный процесс, многосоставной. Помимо дикции, звучания, дыхания, которые мы отрабатываем на занятиях, которые техникой называются речи, конечно, есть еще такие элементы, как умение формулировать мысли, как словарный запас, как четкость передачи информации, то есть точность и краткость, то, что на телевидении как раз очень сильно тренируется, потому что времени мало эфирного, да, посыл, насколько человек чувствует, что он говорит, потому что мы передаем не информацию, информацию никому не интересно уже слушать, это эпоха, она ушла, информация вся доступна. Мы общаемся на более глубоком уровне друг с другом, на более глубинном уровне. Да, и вот эти вот все элементы, они составляют речь. Плюс мы еще используем, как русские люди, у нас более богатый образный ряд. Мы имеем в виду некоторые вещи, которые на других языках, их нет, потому что они гораздо проще, как английский язык, например. Или наоборот, еще сложнее, как индийский язык, или греческий, или китайский, вообще совершенно по-другому строится. Вообще речь — это малоизученный и очень интересный аспект человека, потому что то, что мы говорим, его же как бы нет, то есть это не материальные вещи совершенно, и их нету у нас в мозге. Ну, то есть если мозг так вот посмотреть, да, разрезать его, то там ведь нет слов, там нет понятий, там есть зоны, за которые, э, за которые мозг отвечает за определенное, за творчество да, или за логику за определенные аспекты да, тоже жизни и за определенный образ мышления, но там нет вот, э вот этих слов, этих понятий, которые мы передаем. То есть на самом деле мы придумали какие-то абстрактные понятия, например, там слово «чувство». Мы его даже не можем потрогать, пощупать, понять, что это такое. Мы ему придумали слово и обмениваемся звуковым образом, да, друг с другом этим понятием. То есть вы вообще представляете, насколько это сложно? Мы просто никогда об этом не задумываемся. Я когда с детками, с маленькими занимаюсь, а ко мне часто приходят дети, которые не говорят в 4 года, вы очень часто говорят медленнее, начинают позднее. А я смотрю на детей, и чем больше я с ними работаю, тем больше я удивляюсь, как вообще можно научить человека говорить. Это очень сложный процесс, особенно когда он такой маленький, в 2-3 года. Это удивительно. И вот все исследователи мозга Бехтерева, я очень часто слушаю, Татьяна Черниговская, тоже вот рекомендую ее как спикера, она прекрасный спикер, они то же самое говорят, что речь это сложный, не до конца изученный, мистический фактический процесс, многосоставной, да. А скажите, а почему некоторые люди говорят очень быстро и невнятно? Это связано как-то с характером и натурой человека? Два аспекта есть у этого явления. Первый – это люди не до конца уверены в себе и есть нарушения в коммуникации. из-за того, что глубинные нарушения в коммуникации, которые человек не осознает, как правило, либо осознает, если долго работает в терапии там уже начинает понимать, из-за того, что он не может или хочет, э, не хочет, или хочет, но не может, ну по-разному, да, разные есть варианты, кем-то говорить откровенно, из-за этого он начинает невнятно говорить, то есть на технику переходит его внутреннее состояние, поэтому здесь мы занимаемся эмоциональной терапией. Невнятная речь, вот она имеет такие корни, такие причины. Плюс родители как разговаривали, потому что мы все разговариваем, если мы специально не занимались речью, абсолютно и исключительно, как разговаривали наши мама, папа, бабушка, дедушка. Потому что мы же формировались в этом возрасте с ними, сидели 24 часа в сутки, их слушали днем и ночью, да, как они говорят нам. И если родители говорили невнятно, значит человек просто это перенимает. Хорошо. А вот скажите, есть какая-то связь между начитанностью и грамотностью речи? То есть чем больше человек читает, тем он грамотнее формулирует. Или это напрямую не связано? Ну вот я не знаю, что там говорят ученые, которые занимаются этим вопросом, но из моей практики я убедилась, что начитанность не влияет на красивую речь. Можно быть очень начитанным человеком, совершенно невнятно выражаться. Начитанность, она тренирует какие-то другие аспекты, например, общие знания, да, например, эрудицию. Но это не связано с речью. На речь влияет больше гораздо умение писать тексты. И поэтому у нас очень грамотно из советской школы было вот это написание сочинений. Это вот делали люди, вообще придумывали вот эти образовательные программы в советское время, люди очень понимающие, что они делают. Что вот тексты нужно писать на русском языке обязательно. Может быть, на других не надо, например, на английском, я не знаю, я не изучала этот вопрос. На русском 100%, если вы хотите говорить хорошо, Нужно не упускать ту фазу, когда ребенку от 10 до 13 лет, я тоже с этими детьми именно этим и занимаюсь, чтобы они писали тексты, тогда они будут точно формулировать мысли. Потом, когда этот возраст упущен, и ко мне приходят, например, 15-летние дети или уже взрослые даже, ну, приходится либо это догонять, но вы понимаете, это все равно не то, лучше не упускать вот именно тот возраст он отражается на точности формулирования мыслей. А я слышал, что есть люди, которым легче написать, чем говорить. Это, наверное, связано с какими-то психологическими проблемами. Да? То есть он может сформулировать грамотно, если он запишет, а вот когда его попросят просто сказать без бумажки, он начнет бэкать, мэкать. И, наверное, с чем это связано? Такой вот? Да, да, все правильно. Он просто не хочет так же, как невнятная речь. У всех же разные аспекты. Кто-то невнятно говорит. Кто-то заикается, кто-то не хочет говорить, проще сообщение написать, только не трогайте меня, чтобы я не разговаривал с вами. Ну, то есть у всех по-разному вот это нежелание контактировать с людьми, общаться, оно развивается и в разные формы э, переходит. Конечно, это вот все говорит о том, что человек не хочет общаться, но ведь тут, понимаете, если тексты не писать вовремя, значит, формулировать совсем никак не получится свои мысли. А, но бывает и такое, что человек пишет хорошо, грамотно, но у него другая часть не работает, он не хочет звучать, сам в контакте в данный момент находиться, потому что мы когда говорим, вот мы сейчас с вами разговариваем, у нас идет суперактивный контакт друг с другом, мы общаемся, я не могу взять и убежать мысленно, да, и сидеть там, мечтать, вообще думать о чем-то другом, вы это сразу тут же поймете, что я не здесь, не с вами нахожусь, именно вот вот этот вот контакт, да, и мы налаживаем в том числе. Отлично. И еще такой вопрос меня интересует. Вот связанный с ораторским искусством, если человек должен делать какой-то доклад или какую-то презентацию проводить, и у него нет текста полностью выступление, то есть не читает по бумажке, а он импровизирует, рассказывает, у него есть какие-то тезисы, какие-то там ключевые, э, вот такие, как бы мы говорим, якоря, да, какие-то ключевые слова, но вот вдруг его заносят куда-то, и он уходит от темы. Э, вот с чем это связано? Это с эмоциональным каким-то настроем или неуверенностью в себе, и почему, почему вот он э, отклоняется от темы, и, и вот как с этим бороться? Это очень интересный вопрос, потому что это как раз именно то, что до конца не могут объяснить ученые, потому что это происходит не в мозгу, когда человек запутывается, а это происходит, вот как Бехтерева говорила, да, которая мозг изучала, что это мысли, они как бы находятся вот здесь, то есть они не в голове, а они тут вот летают и между нами могут перелетать, что есть некоторый план, он неощутимый, где вот эта вот речь формируется. И у этих людей, которые запутываются в том, что они хотели сказать, где нечеткость это есть, у них просто дисконнект с этим планом происходит. Мы это тоже налаживаем, тоже с этим работаем, у этого тоже, конечно, есть эмоциональные причины. Хорошо. И последний вопрос на сегодня, он не совсем связан с ораторским искусством, он больше связан с голосом, с тембром и так далее. Вот я обратил внимание, что многие артисты не до конца используют свои речевые возможности. Я имею в виду, что вот он уже работает, ну, с другой стороны, мы всегда узнаем артиста по голосу, да, по манере какой-то, но вот я помню один такой вот классический такой вариант, «Раба любви», и там персонаж Евгения Остеблова говорил очень таким необычным голосом его под обвиняли, что он там изображал какие-то секс-меньшинства, он говорил, и в, и в мыслях не было. Но вот я помню, что вот, вот там у него был совершенно особый такой голос. Господин Канин, вы сейчас у кого снимаетесь? Я сейчас у Кожохина. А через час вот у самого Бойма начну. А в какой роли? Черт не узнает, вы только сказали, что с бородой. Обычно артисты как-то не очень часто этим пользуются. Вот с чем это связано? Это меня интересует давно. Ну, это нужно тут, конечно, конкретные примеры разбирать. Почему? Вот Марлин Монро, например, ярчайший пример. Я люблю очень ее в своих блогах и своим клиентам про нее рассказывать. Это женщина, которая не, просто, не только говорила не своим голосом, она вообще от нее ничего не осталось. То есть лицо переделано все... Тело переделано все, волосы перекрашены, голос не ее, пластика не ее, манера общения не ее, имя другое, биографию себе придумала, вообще ничего от нее не осталось. А получилось очень органично. Это удивительный пример вообще, Марлин Монро. И вот она говорила как раз абсолютно придуманным голосом. Вот этот такой мягкий и нежный вниз такой голос. Вот это яркий пример, она не просто это в роли использовала, она вообще жила так, то есть она такой стала. Рината Литвинова, она же не своим голосом разговаривает, она то же самое придумала себе определенную. Но голос, она везде раз, так так же как Марлина Монро, просто у нее образ другой. Татьяна Доронина, она говорит не своим голосом, вообще обожаю Татьяну Доронину, она великая актриса просто российская русская, советская, да, а вот это не ее голос, вот эта мягкость такая, речи, и она рассказывала, Дыхание, в интервью, ма... это... да, да. Она, она очень, как бы по направлению, конечно, к Мерлин Монро, так скажем, двигалась, ну, что это одно время, да, мода одна, у нее, у них прически похожи, такая советская она Мерлин Монро, а, ну, но очень аутентичная, это нисколько ее не умоляет, да, творческих и достоинств и таланта ее как актрисы, но вот этот голос такой советский, это же вы понимаете, что это придуманный голос, что она так не говорила изначально, и она Малахову, очень хорошая передача с Малаховым, с Андреем Малаховым, она ему очень откровенно рассказывала, как вот этот образ у нее придумался, это она свою маму показывает, отказывается она всю жизнь Татьяна Доронина играет твою свою маму, и это удивительно, это так вообще и мило, и очень тепло, и забавно, и очень точно она показывает, но это, вы понимаете, не она, это не... она совершенно другая женщина, Татьяна Доронина, она женщина, которая открыла МХАД имени Горького, то есть это женщина с железной рукой, она вообще должна по-другому разговаривать, она должна разговаривать как командир роты, она жесткой должна быть, она это все не показывает. Она разговаривает вот таким голосом, совершенно и от другого человека взятым. И э, она это все осознанно, она понимает, что она делает. Это не то, что люди там неосознанно, они все хорошо актеры, артисты понимают. Это люди с высоким эмоциональным интеллектом. Вот сейчас Алексей Филимонов замечательно, совершенно всем рекомендую, исполнил роль Вертинского в сериале. Во-первых, совершенно талантливый сериал. Совершенно замечательная работа Дуни Смирнова как режиссера. Я просто вообще горжусь и радуюсь, что в стране России есть хотя бы один стоящий режиссер. И вот Алексей Фельмонов, который исполнил главную роль, он говорит как Тава, как говорил Фельмский. И он делает это очень органично, очень красиво. А кого-то а вот еще хороший фильм посмотрела, тоже могу порекомендовать. «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского. А, замечательная работа, вообще считаю, что это самая сильная его работа, наверное, какая-то итоговая. И там Юля высокая, которая исполняет главную роль, она говорит не своим, не то что голосом, она говорит а, южным говорком, как раз мы говор в прошлый раз обсуждали, да, у нее такое мягонькое «г», и она говорит по-южному, и у нее там есть определенные интонации. Нет, она очень хорошо, как раз очень точно поработала над образом. Тут, наверное, вы знаете, не часто это используют, потому что в основном контент в России, он, мягко назовем его словом, ужасный. И там не то что над речевыми какими-то аспектами, там над ролью никто не работает, потому что там сценария нет. Но в каких-то редких вот таких талантливых работах, работают, конечно, режиссер с актером. Я думаю, это связано с уровнем общем контента, что просто никто не думает об этом. Ну, очень да. хорошо, что вы привели такие э, яркие примеры, но я хочу все равно сказать, что в общей сложности, к сожалению, артисты вот эту краску как раз не используют. Вот э, визуально, да, они меняются, они э, там усы, борода, особенно у мужчин парики, все что угодно. Э, женщины перекрашиваются во все цвета радуги, а вот что касается голоса, это вот единичные случаи. Очень это хорошо, чтобы вы... да. Хорошо. Вот на этой э, соглашательной, так скажем, ноте мы сегодня закончим. И э, я жду вас э, в следующий раз. Э, пишите нам, э, задавайте вопросы. Э, было очень интересно послушать вас, как всегда.